С этим видео стартует новый конкурс на одну тысячу кредитов, и чтобы их забрать, нужно всего лишь выполнить три простых условия. Подписаться на канал Lefty Vision, вступить в мою группу ВКонтакте и оставить любой комментарий под этим видео. Все ссылочки в описании. Создал тут новый аккаунт для того, чтобы проверить несколько мифов, касаемых статистики персонажей Warface. И мой сегодняшний ролик будет посвящен проверке этого вопроса, проверке этих мифов. Как вы видели, аккаунт совершенно нулевой, сейчас просто запустимся на PvP и заодно посмотрим, что же сейчас творится на новичках. Конкретно этого персонажа я создал на сервере Альфа, и стоило мне только запуститься в игру, как мне попадается вот такой вот чувак. Это конечно капец. Теперь на секунду представьте, через что приходится пройти новичку. Как вы уже поняли в этой игре я занимался полной хернй, взрывал сам себя и делал все для того, чтобы меня кикнули. И это мне понадобилось для проверки кое-какого мифа. Точнее, это даже не миф, а просто вопрос: что произойдет со статой, если вас кикнут. Многие верят, что при таком раскладе статистика может не засчитаться. А давайте-ка это проверим. Что интересно, меня все же кикнули, но под самый конец. И давайте посмотрим, что же произошло со статистикой. Нажимаем данные и видим совершенно ничего. А теперь перезайдем в игру и сделаем это еще раз. Так, статистика у нас засчиталась 0.38. Ну, для начала неплохо. И что интересно, мне не засчиталось ни победа, ни поражение. И конечно такой выход из игры никак не влечет за собой увеличение процента прерванных матчей. Он так и остался нулевым. А давайте проверим, что же будет, если выйти из игры с помощью сочетания клавиш Alt F4. Насколько я знаю, многие, кто трясется за свою стату, ливают с именно таким образом. Итак, под конец этого боя я конечно же ливнул а, с помощью клавиш Alt F4. И давайте же снова зайдем в игру и глянем, что же случилось с нашей статистикой. Засчиталось ли нам это в процент прерванных матчей или нет? Статистика у нас увеличилась, была 0.38, а вот процент прерванных матчей остался нетронутым. В итоге мы разобрались в том, что если ливнуть с игры с помощью сочетания клавиш Alt в 4 ваша статистика все же изменится в зависимости от результата вашей игры. И с этим мифом мы разобрались а еще ради прикола попробовал отключить себе интернет и ливать с игры таким образом. И в итоге результат был точно такой же, как и при выходе из игры с помощью Alt-F4. Кстати, я недавно вспомнил еще один миф касаемой статистики, и в нем говорилось о том, что если ливнешь с рейтингового матча, тебе засчитается поражение. Ну что ж, давайте проверим его. Зайдем уже на другой аккаунт и посмотрим количество поражений, как мы видим... Их 315 и прервано матчи 513. Давайте запустимся в рейтинговый матч. Буквально немножко поиграем и потом ли в нем. Вот сейчас нажимаю Alt в 4. Как вы видите, игра у меня сворачивается, заходим еще раз и смотрим, что же стало со статой. И во-первых, нам предлагается повторное подключение в рейтинговый матч, с которого мы ливнули. Сделано это для того, чтобы вы смогли подключиться к матчу после вылета, который произошел не по вашей вине. И чтобы избежать получасового штрафа. Итак, вернемся к нашей статистике. Мы видим, что ничего не поменялось. Я перезашел в игру еще раз, и результат остается точно таким же. Поражение вам не зачитают, а это значит, что этот миф полностью разрушен. Если ты все еще смотришь мой ролик, значит он тебе чем-то понравился. Так почему бы теперь просто не поставить лайк и подписаться на мой канал, чтобы не пропускать новые серии Разрушителей мифов Арфейс. А прямо сейчас перейдем к выбору победителя прошлого конкурса, для этого скопируем ссылочку с того видео с конкурсом и перейдем на наш сайт, который определяет совершенно случайный комментарий, собственно по нему мы определим победителя. Комментариев здесь более 3000, поэтому если не хотите ждать, можете перемотать вперед, выбор будет очень долгим. Радион Сафонов, сейчас перейдем на его канал и посмотрим, выполнил ли он главные условия конкурса. Открываем наши подписочки. Пока что канала Кросс не видно. Возможно, придется открыть все. И все-таки на канал Кросс подписочка есть. Я тебя поздравляю обязательно, отпишись мне в личку на ютубе, чтобы забрать свой приз.